Hey, привет, дадья хао! Это наш канал китайский 521 ХАНЬЮ УАР И ХАНЬЮ УАЙ НИ Сегодня учим две закатки Давай начнем первую МАУЦИ ХОНЧАНЦИ ЛИМЕН ЧУЧА ПАЙ Что это значит? МАУЦИ это значит лупяные домики, хунчанц, кра красные полоки, лимен джуджа байпанц. В этих домиках там живут белые э, пзады гномики. Еще раз байуц маудз хончанц. Лимен Чуджа Байпанз. Хорошо, теперь подумайте, что это значит. Сдаете? Я говорю, ответ. Это арахис по-гдайски угу, Хорошо, окей. Теперь вторая загадка. Чен тяо сен, ван тяо сен. Ло что это значит? Чен сен, Это десять ниток. Ван сен, Это десять десять дао Падают воду. И дам исчезают. Еще раз. Сен, ван Хорошо, теперь подумайте, что это значит, а вы сдаете? Я говорю ответ, А это значит дожди, по-кидайски Потому что когда идет дождь на улице, там дышать никак. Ага, хорошо. Спасибо. У нас еще много видео. Подписывайтесь к нам, какая тема вам интересна. Ждем вас. Скоро увидимся. Пока. Зайдень.